Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю ФГБУ ЦКИ Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как обосновать закупку иностранного программного обеспечения?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 Обоснованные разъяснения должны быть оформлены в соответствии с приложением номер один к постановлению правительства номер 1236. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки оплаты подключения к МЭДО для системы электронного документа оборота? Для закупки оплаты подключения к МЭДО для системы электронного документа оборота возможно использовать код ОКПД-2 61.10.30.120 – услуги документальной электросвязи. Какую классификационную категорию вида обеспечения необходимо установить для локальных принтеров, сканеров – МФУ, входящих в состав объекта учета 41 классификационной категории. Для локальных принтеров, сканеров, МФУ, входящих в состав объекта учета 41 классификационной категории, необходимо выбрать классификационную категорию оборудования рабочих станций.